Если вы хотите, чтобы от вас всегда исходил приятный запах, вам нужно перестать распространять неприятные запахи. Капитан, очевидность. Вполне очевидно, да? При этом, думаю, вы не станете возражать, если я вас протестирую. И вот в чем тест. Подойдите к своему ящику с носками, нижним бельем и сделайте большой вдох. Шпирит, шпирит, шпирит. Да. Чтобы внести ясности, я сейчас говорю о вашем ящике для чистых носков и белья. Если даже в этом ящике воняет, смотрите видео до конца, это будет для вас действительно полезно. Если ваш комод из кедра пахнет деревом, что ж, это дополнительный бал. Но, вероятнее всего, у большинства из вас комод не пахнет ничем. И если вы думаете, что не велика беда, я считаю, что это упущенная возможность. Почему? Ну, во-первых, нижнее белье и носки при воздействии тепла могут выделять запахи, которые не так заметны при комнате температуре. А запахи, которые долгое время находятся в заперти, вас точно не порадуют. И второе, ваши носки и нижнее белье могут пахнуть прекрасно, если вы будете использовать саше с ароматами для мужчин. Например, пачули, кедр, сосну, мяту, эвкалипты и апельсин. Если ваш ящик с вещами пахнет неприятно, возьмите такие мешочки, наполните их пищевой содой. Это поможет абсорбировать все неприятные запахи. Пишка в том, чтобы не позволять вашей одежде пахнуть плохо и дискредитировать вас, а в том, чтобы ваша одежда пахла отлично и добавляла очков в вашу пользу. Вернемся к первому пункту. Если вам не хочется покупать саше, что ж, тогда просто используйте салфетки с запахом. Найдите запах, который вам нравится, и держите салфетки в каждом ящике, где вы храните белье. Они очень удобны, когда вы находитесь в поездке, и у вас оказалась вместе и одежда после тренировки в зале, и чистая, красивая одежда. И следующий виновник неприятного запаха – это ваша обувь, особенно летняя, когда вы не носите носки. Я рассказывал вам о носках-невидимках, они великолепны, но иногда они куда-то деваются, и вы можете надеть туфли на босую ногу. Ноги потеют, этот пот и бактерии накапливаются в обуви. Так что вам надо тщательно ухаживать за своей обувью. Я уже говорил о пищевой соде, она нейтрализует запахи. Замочите ботинки в пищевой соде, постирайте их с пищевой содой. Всего 4 стакана или полстакана. Это средство творит чудеса. Что касается кожаных ботинок, конечно, не стоит бросать их в стиральную машину, нужно просто засыпать соду внутрь ботинок, хорошо встряхнуть и пропылесосить обувь. А еще иногда бывает, когда вы оставляете кожаную куртку где-то у дяди, а потом, оказывается, она пропахла сигаретами. Тогда нужно взять куртку и обработать ее с внешней стороны уксусом. Но перед тем, как вы начнете обрабатывать куртку целиком, протестируйте концентрацию уксуса на маленьком участке изнутри. И если понадобится разбавить уксус, не поленитесь это сделать. Обработав так куртку снаружи и изнутри, поможет избавиться от запаха сигарет. Если запах не уходит, особенно с подкладки куртки, возьмите пищевую соду, растворите ее в воде и нанесите смесь на подкладку. Дайте подкладке высохнуть, стряхните с нее соду, пропылесосьте куртку и запаха не будет. И помните, что трюк с пищевой Сочевой содой работает всегда со всем, что можно постирать, с футболками, джинсами если вам нужно избавиться от посторонних запахов на одежде. Но это я рассказывал, как не делать совсем уж грубые ошибки. Но что же делать, чтобы улучшить свой естественный запах? Ну, во-первых, нужно пить больше воды. Считается, что в среднем взрослый человек должен пить 8 стаканов воды в день. Если вы ведете активный образ жизни, думаю, 3,5 литра – ваша норма. Нужно так много воды, потому что когда она попадает в ваш организм, она как топливо помогает вам на каждом этапе жизни. Чем больше воды, тем лучше вы будете функционировать. Ваша пищеварительная система будет лучше работать, вы будете больше потеть, и это приводит нас к следующему пункту, он кажется нелогичным, но на самом деле люди, которые больше потеют, пахнут не так сильно, как люди, которые потеют очень мало. Как так? Дело в том, что когда вы потеете очень мало, а вы будете потеть по всем законам физики, вы выделяете более высокие концентрации аммиака, мочевины, солей и сахаров в своем поте. Это приводит нас к следующему пункту о воде, то есть принимайте душ каждый день. И обязательно используйте мыло, особенно это касается участков тела, где много потовых желез. Подмышки, паховые области. Да, все это кажется очевидным, но просто принимайте душ каждый день. Знаю, некоторые из вас, ребята, слышали, что принимать душ каждый день – это излишнее, Но я скажу, что принимать душ ежедневно с жесткими химическими веществами, продукцией такого рода – вот это излишнее. Если вы каждый день используете шампунь, убедитесь, что ваш шампунь предназначен для ежедневного употребления. Далее, может быть, правило номер один – это следить за тем, что вы едите. Я не буду говорить, что это прям самое главное, правило, но мы едим довольно специфические продукты, например, красное мясо, чеснок, специи, лук. И хотя эти продукты могут быть вам полезны, в зависимости от того, какой диеты вы придерживаетесь, они могут неблагоприятно влиять на то, как пахнет ваше тело. Я обнаружил, что обработанные пищевые продукты негативным образом сказываются на том, как пахнет мое тело. Оно не пахнет чистотой и свежестью, как пахнет обычно, когда я ем много овощей, фруктов, пью много воды. Если вы переходите на чистую вегетарианскую диету, в целом ваше тело действительно начинает лучше пахнуть. Я понимаю, что это личное дело каждого, и мне интересно услышать от вас, есть ли определенные продукты, которые вроде как портят запах вашего тела, или наоборот, от которых лучше пахнет. Вы как будто даже чувствуете какое-то улучшение. Вы замечаете такие вещи, ребята? Далее еще одно важное правило заключается в том, чтобы заботиться о гигиене полости рта. Ребята, это правило находится в пятерке лидеров. Не первое, но очень важное. Чистите зубы дважды в день и пользуйтесь зубной нитью один раз в день. Используйте нить только для чистки тех зубов, которые вы планируете сохранить. То есть, используйте нить для всех зубов. Это очень важно, потому что с возрастом в деснах образуются небольшие полости, карманы. И обязательно очищайте язык. Также пользуйтесь жидкостью для полоскания рта и, повторяю снова, пейте воду. Пейте воду, ведь каждый раз, когда вы делаете глоток воды, вы очищаете ротовую полость от бактерий, следовательно, избавляетесь от запаха изо рта. И давайте поговорим о том, как важно следить за тем, чтобы у вас не пересыхало во рту. Ведь с возрастом или после обильного завтрака рту ощущается сухость. А это означает, что в 10 часов утра у вас, скорее всего, будет плохой запах изо рта. Если вам нужно сделать презентацию, пожути жвачку. Не во время презентации, а до этого, чтобы заставить слюнные железы работать более интенсивно. Слюна увлажнит ваш рот. Это полезно даже для зубов, потому что способствует их минерализации. Следую своему совету про увлажнение рта. В названии этого видео я утверждаю, что дам вам главный совет, как прекрасно пахнуть весь день, не используя парфюм. То есть я имею в виду, что не буду говорить об одеколонах, духах и разных спреях. О них я сегодня не буду говорить, но есть при этом разные другие вещи, которые мы наносим на свое тело, которые источают определенные ароматы. Давайте поговорим о них. Во-первых, давайте вернемся к теме шампуней, кондиционеров, разных средств для мытья, которые мы используем ежедневно для очищения тела. Когда вы их выбираете в магазине, проверяйте их на запах, потому что вы будете пользоваться ими какое-то продолжительное время. Некоторые средства пахнут только пока вы ими пользуетесь, запах других остается с вами надолго. Прежде чем купить средства, откройте его и понюхайте. Если вы покупаете средства в магазине, убедитесь прежде, что вам нравится запах. Если есть возможность, покупайте кондиционер, шампунь и гель для тела одного и того же производителя одной и той же компании. Потому что они разработаны так, чтобы пользоваться ими в совокупности. Если вы отращиваете бороду, используйте масло для бритья. Если у вас длинные волосы, и вы пользуетесь маслом для волос. Наносите масло перед использованием фена, и тогда ваши волосы будут пахнуть маслом для волос. Есть некоторые виды масел, которые пахнут довольно слабо, например, оливковое масло. Или подсолнечное, или масло жожуба. Вы можете найти различные виды масел для волос в разных магазинах. Если же вы хотите использовать продукцию одной компании, один бренд, тогда проверяйте, как пахнет то или иное масло. Оно не должно пахнуть слишком резко. Так что если запах долго держится, он должен вам действительно нравиться, особенно если вы наносите масло на бороду. Кстати, в качестве масла для бороды можно использовать практически любое масло для бритья. Далее поговорим об увлажняющих средствах для тела, лица и рук. Эти средства часто содержат ароматические масла, поэтому они пахнут дольше, чем шампуни. Кроме того, они изготовлены так, чтобы долго сохраняться на вашей коже и защищать ее от различных воздействий извне. Если вам не нравится запах какого-то крема, прекратите его использовать, потому что его запах будет оставаться с вами несколько часов. А что насчет лосьонов после бритья? Разве технически это не то же, что одеколон? И да, и нет. У них более конкретная цель. Идея лосьона заключается в том, чтобы наносить спирт на свежевыбритую кожу лица для дезинфекции порезов. Так что дело не столько в аромате, сколько в спирте, который проникает внутрь и убивает любые бактерии, и предотвращает инфекции. При этом количество ароматического масла в лосьоне после бритья очень невелико. Так что запах долго не держится. Лосьон дезинфицирует порезы, при этом хороший лосьон после бритья, который вы нанесли в достаточном количестве, обычно держится пару часов. Итак, после всего того, что я сказал, какое же это правило номер один? Оно заключается в том, чтобы наплевать на эту проблему. Ведь на самом деле, в реальности, большинство парней не задумываются о том, чтобы пахнуть хорошо. Они просто отлично пахнут, потому что не хотят пахнуть плохо. Они используют изодоранты, они избавляются от неприятного запаха изо рта, но они не носятся с проблемой, как пахнуть хорошо. Не так важно иметь какой-то особый, характерный аромат, который заставил бы окружающих людей запомнить вас или больше доверять вам, основываясь на достижениях науки об ароматах. Я знаю, многие из вас сейчас подумали, да ладно, Антонио, ты не рассказал об одеколонах в этом видео. Если я хочу хорошо пахнуть весь день, нужно ли наносить дорогой одеколон, нужно ли использовать аромат с ванилью, который тянется как шлейф. Что ж, ребята, я подробно рассказываю о таких вещах в этом видео. Если вы хотите идти в ногу с модой и использовать дорогой аромат, если вы хотите пользоваться каким-то ароматом долгое время, в течение нескольких недель, посмотрите это видео. Посмотрите это видео, ребята, не пожалеете.